Приветствую тебя в своей новой крутой подборке. В ней я собрал 20 лучших необычных товаров с сайта AliExpress, о существовании которых мало кто знает. Открывают мою подборку необычные часы. Это часы со встроенной доской для записей. С таким устройством вы сможете не только следить за временем, но и оставлять записи. Ведь часто случается такое, что прямо перед сном нам в голову приходят важные мысли. Также устройство имеет встроенную подсветку и датчик температуры воздуха. Интересная миниатюрная камера, которая имеет хорошее качество съемки. Несмотря на свои крохотные размеры, данная камера способна снимать в Full HD качестве и имеет достаточно мощную батарею. А для любителей селфи, тут есть очень интересная функция, ведь чтобы сделать фото, для этого нужно повернуть камеру на 90 градусов и подождать 3 секунды. Нитевдеватель – это полезнейшее устройство, с которым вы сможете сэкономить кучу нервов. Ведь нередко попасть в это малюсенькое ушко вызывает адские мучения, но с этим волшебным устройством вы сможете попадать всегда с первого раза. Иголка вставляется в специальное отверстие, после чего стоит лишь цепить кончик нити за крючок и достать иглу. Невероятные беспроводные наушники с огромной кучей крутых функций. В них имеется встроенное подавление шума, сенсорные нажатия и водонепроницаемая защита. Но помимо всех функций эти наушники имеют зарядный бокс и индикатор батареи. И все это в пять раз дешевле Appleских AirPods. Робот часы на базе Адруина. Набор включает в себя все необходимое для сборки. Основная задача этого робота — записывать и стирать время. Записывать и снова стирать. Записывать и стирать и так до бесконечности. А такое уникальное устройство является решением для тренировки своего четвероногого друга, ведь с такой базукой любое обучение станет настоящим развлечением, как для вас, так и для вашего питомца. Заряжается эта базука обычными теннисными шариками и стреляет на расстояние до 30 метров. Бегущая строка. Думаю, многие видали такую. Она отлично подойдет для донесения информации любой сложности, поэтому спектр ее действий просто не ограничен. Любая надпись загружается при помощи обычного USB кабеля через специальное программное обеспечение, установленное на ваш компьютер. Набор лего-конструктора. Выполненный в шикарной модели Ferrari Enzo, которая выполнена в масштабе 1 к 10. После сборки под открывающим капотом можно рассмотреть двигатель и даже тормозную систему. Волчок с гироскопом под названием Packtop. По функциям это самый обычный волчок, который может с легкостью вращаться до 10 тысяч оборотов в минуту. Он отлично подойдет для снятия лишнего напряжения и расслабления. Необычная газовая зажигалка, которая выполнена в виде огнетушителя. Она может стать прекрасным подарком по любому поводу. Выполнена зажигалка из металла и имеет достаточно оригинальный дизайн. Также ее можно использовать как обычный брелок. Для геймеров на AliExpress я нашел очень крутой коврик с RGB-подсветкой. Она очень красиво светится и переливается в темноте. В отличие от оригинальных фирменных ковриков, его цена урезана в 2, а то и в три раза дешевле, а по функционалу совершенно не отличается. Если в твой смартфон постоянно кто-то заглядывает, но тебе это не нравится, то определенно тебе будет полезно такое шпионское стекло. Основная фишка этого стекла – это технология MicroLower, ведь при помощи нее свет не может проникнуть в неопределённого угла, и поэтому экран может быть виден только с прямого ракурса. А как вы относитесь к тараканам? Они же противные такие, но думаю этот небольшой таракан на пульте управления должен вам понравиться. Он может стать отличной идеей для розыгрышей, а с таким же компактным пультом имеется возможность управлять таракашкой в двух направлениях. В наше время становится с каждым днем все больше различных девайсов, которые требуют зарядки от обычного USB кабеля. Поэтому обычные розетки заменяют более функциональные, представляя вашему вниманию розетку с USB портами. Она очень удобна в эксплуатации и имеет два дополнительных USB кабеля. Ланчбокс с подогревом. Это крайне полезная вещица, ведь часто время от времени нам приходится выбираться куда-то. Особенно его часто берут на учебу или работу, тем самым экономя на столовых. В устройстве находится специальный нагревающий элемент, который позволит быстро нагреть пищу и сытно пообедать. Абсолютно каждый может стать обладателем такого миниатюрного чемоданчика. Это визитница, выполненная из алюминия. Она в точности копирует внешний вид настоящего делового кейса. Только вот размер выполнен в миниатюре. Оригинальная фоторамка в виде мельницы, которая хорошо впишется в любой интерьер и станет неплохим украшением. Механизм оснащен подшипниками, что делает прокрутку очень плавной и легкой. Такое необычное исполнение будет постоянно вам напоминать о самых счастливых моментах вашей жизни. Думаю, многие замечали, что котейки обожают тереть с мордочкой о различные предметы. И это неспроста, ведь там находятся железы, которые вырабатывают специальные гормоны. И такой массажер был создан специально для активизации вышеупомянутых желез. После приобретения такой штуковины, ваш питомец не сможет от нее оторваться. Да и вы тоже, ведь смотреть на эту довольную мордаху – одно удовольствие. Если среди моих зрителей есть растеряхи, которые постоянно теряют вещи, то определенно стоит обратить внимание на такое устройство. Это поисковые брелки. Стоит всего лишь прицепить его на часто теряющуюся вещь, и когда вы не обнаружите ее снова, то нужно будет нажать на кнопку пульта, как тут же он издаст очень громкий звук. И оканчивает мою подборку радиоуправляемый самолет. Данная модель может стать отличным началом для всех, кто только начинает знакомиться с радиоуправляемыми моделями. Материал исполнения прочен, да и стабильность в полете будет обеспечена. На этом моя подборка подходит к концу. Как я уже и говорил ранее, в этом ролике проводится конкурс. А главные условия конкурса это быть подписанным на мой канал с колокольчиком, поставить лайк под роликом и написать любой адекватный комментарий. Итоги конкурса будут опубликованы в моей группе ВКонтакте, как только этот ролик соберет 2000 лайков. До новых встреч!